Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 19 декабря Русская Православная Церковь отмечает память одному из самых почитаемых и любимых на Руси святых, святителя Николая Чудотворца. В прошлом эфире от 22 мая мы говорили о его детских и юношеских годах, до его вступления на архиепископскую кафедру города Миры Ликийские. Сегодня мы поговорим о деятельности святого уже в сане архиепископа. Итак, как вы помните, божьим промыслом святитель Николай был избран архиепископом города Миры Ликийские. На святительской кафедре святитель Николай был образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Его одежда была проста: трапеза, которую он вкушал раз в день, скудна. Двери дома его были для всех открыты. Для всех он был отцом и покровителем. Если запоздалый путник приходил в миры и затруднялся найти ночлег, ему говорили: иди к архиепископу путник приходил и видел, что весь дом архиерея занят постояльцами. Однако же место и миска горячей похлебки находились и для него. Святитель Николай был безбоязненным защитником веры православной. В правление римских императоров Диоклетиана и Максимиана, когда за одно слово «я христианин» человека тащили на костер или под меч палача, Пастор Мирликийский на площадях проповедовал Слово Божие. Его схватили и заключили в тесную, сырую и смрадную темницу. Даже он, привыкший к посту и скудному житию, страдал телом, но душой был бодр. Ему даже и в голову не пришло мысли отречься от Христа. В заключении, по одним данным, он провел 8 лет а по другим целых 20 лет. Но в любом случае это был довольно-таки долгий период его пребывания в темнице. И это было не случайно. Он был духовно крепким человеком и помогал другим христианам, укреплял их вере, призывал не отчаиваться и верить в помощь Божью. Именно благодаря вот такой помощи Николая Чудотворца в будущем многие из этих христиан стали святыми угодниками. Кто-то прославился как мученик, а кто-то на исповедническом подвиге. С воцарением равнопостального императора Константина гонения на веру прекратились. Святитель Николай возвратился в миры. День его возвращения стал праздником для горожан. Все надели лучшие одежды. Женщины украсились венками и цветами. Мужчины пели псалмы, восторженно приветствуя любимого архипастыря. Большие труды предстояли святителю, но это были радостные труды. Восстанавливать разрушенные храмы, строить новые, крестить обращенных язычников, принимать покаяние у тех, кто, ослабев духом, в гонениях отрекся от Христа, Нужно было бороться с нежелавшим сдаваться язычеством. Святитель уничтожил храм Венеры в Мирах, где упрямые язычники продолжали приносить жертвы богини, а на празднествах, посвященных ей, творили непотребство. Спокойствие вотворилось в церкви ненадолго. Явился нечестивый священник Арий, отвергавший Божество Иисуса Христа. Император Константин созвал Первый Вселенский собор, где был составлен православный символ веры. Потом дополненный в 381 году уже на Втором Вселенском соборе. А вот этот православный собор, на котором присутствовал Николай Угодник, был создан в 325 году в городе Никеи. На этом соборе ересь Ария предана была анафеме. На одном из заседаний произошел случай, сколыхнувший мерное течение собора. Когда Ари пустился излагать свои богохульные мнения, святитель Николай, нестерпев, вскочил с места и, прежде чем все успели опомниться, влепил еретику в звучную оплеуху. Участники собора, почтенные архиереи, постановили, что святитель Николай переступил рамки дозволенного, Сняли с него архиерейский сам и до окончания разбирательства заперли в башню. За святителя вступился сам Господь. Нескольким архиереям в эту же ночь было одинаковое видение. Спаситель возвращает святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица – святительский амафор. Здесь же на соборе его восстановили в архиерейском достоинстве потому что Николай Чудотворец, да, вот почему он ударил Ария, он ударил его по щеке за Христа, за его ересь, за нежелание раскаяться в своих заблуждениях, а не по личным мотивам. Поэтому Господь и Пресвятая Богородица восстановили его в ахиерейском сане. Душа святителя пламенела любовью к Богу и Святой Церкви, но также она пламенела и любовью к ближним. В мирах, Случился голод. Богатый купец в итальянском порту Брундизи давно загрузил корабль зерном и размышлял, куда выгоднее его направить, чтобы не продешевить. В думах о будущих барышах он задремал. Во сне купцу предстал святитель Николай, повелевший ему отправить корабль в меры, а в задаток дал три золотые монеты. Купец Очнулся И что же? На ладони его лежали три золотых. Тогда он без раздумья отправил корабль в страждущие от голода миры, И жители этого города были спасены от голода. Святитель Николай Чудотворец также при жизни, да и потом и по своей смерти, является защитником всех невинно осужденных и попавших в беду. В царствование Константина Великого... В стране Фригии, к северу от Ликии, вспыхнул мятеж. Для устранения его царь Константин отправил войско под началом трех военачальников Непотиана, Урса и Ерпелеона. Их корабли отплыли из Константинополя, но из-за сильного морского волнения, не доплыв до Фригии, остановились у берегов Ликии. Море оставалось неспокойным. И войска задержались здесь на продолжительное время. Съясные запасы у них стали истощаться. Поэтому солдаты часто сходили на берег и грабили население. И вот в местности, носившей название Плакомата, произошла жесткая и кровопролитная схватка между воинами, воинами и местными жителями. Едва только услышав о происшедшем Плакомате, святитель Николай, поспешил туда для усмирения мятежа. Весть о прибытии всеми почитаемого угодника Божия разом прекратила споры между враждующими. Его встретили возмущенные жители плакоматы и виновники случившегося, солдаты с военачальниками во главе. Святитель Николай уговорил всех восстановить мир. С воинов он взял слово не обижать местных жителей, а потом пригласил их в город и дружески угостил. Умиротворив враждовавших в одном месте, святой угодник Божий почти в то же самое время стал защитником невинно осужденных в другом. А было это так. Пока он находился в плакомате, к нему явились из мир несколько горожан, прося о заступничестве за трех ни в чем не повинных сограждан, которых градоначальник мирский Евстигней, подкупленный завистниками этих людей, осудил на смерть. При этом, прибавили они, несправедливости не произошло бы, и Евстафий не решился бы на столь беззаконный поступок, если бы всеми почитаемый архипастырь находился в городе. Услышав об этом несправедливом поступке мерзкого градоначальника Евстафия, святитель Николай поспешил в миры чтобы успеть освободить незаконно осужденных на смертную казнь. И попросил следовать за собой и трех императорских военачальников, которых совсем недавно вразумлял. Когда святитель Николай прибыл в место, называемое Лев, он узнал, что обвиненных повели на Диаскурво поле, где будет совершена смертная казнь. Обвиняемые уже были готовы к казни. Руки связаны, лица закрыты, колени преклонены, шеи обнажены в ожидании смертельного удара. Казалось, человеческая помощь уже невозможна. Но в этот решительный момент к месту казни явился святитель Николай. Он вырвал из рук палача меч и освободил невинно осужденных. Никто из присутствующих не осмелился остановить его. Люди были уверены что все, что он делает, делает по воле Божией. Освобожденные, которые уже видели себя во вратах смерти, плакали слезами радости, а народ громко славил угодника Божия за его заступничество. В это время к месту казни пришел и сам градоначальник Евстафий, по приказанию которого должны были казнить невинно осужденных. Видя правоту святого угодника и сознавая собственную виновность, за которую мог бы потерпеть наказание от царя, Евстафий припал к ногам святителя Николая, моля его о прощении. Но по внушению духа злобы он не хотел признавать себя виновным в преступлении и свою вину сваливал на двух городских старейшин – Симонида и Евдоксия. Такая ложь не открылась от святого угодника, который, видя упорства Евстафия, хотел донести до него на него императору, и говорил ему, что на том свете его ждут муки за непосправедливое управление подданными. Наконец Евстафий чистосердечно признался, что именно он осудил на смерть трех невиновных и со слезами раскаяния просил святого пастора о прощении. Искреннее раскаяние Евстафия было принято угодником Божиим. Он простил его. Присутствовавшие при этом императорские военачальники дивились власти святителя Николая не подозревая, что некогда он окажет такую же защиту и им.